Запись. Поршень ВАЗ-21083 от двигателя ВАЗ-21083 На него уже установлен на новый поршень установлены новые шатуны с магазина куплены я естественно сделал развесовку шатунов разница в граммах была примерно 10 грамм вот поршень устанавливался палец на горячую грел верхнюю головку шатуна, грел и вставлял туда палец. ну Короче говоря, установлен. Теперь что нужно сделать? Нужно установить на этот поршень кольца. Потом при помощи вот этого самодельного хомута обжать их и установить в цилиндр, что я сейчас и буду показывать. Нажимаю в Берем кольца. Вот он уже последний Последние три кольца, три я установил в Масло Маслосъемное. Так вот можно повыше, чтобы видно было. Маслосъемное колечки. Значит, я одеваю вот так вот. Сначала вот эту пружинку, так называемую, внутри маслосъемного кольца. Надеваю вот. аккуратненько. Чтобы сильно не, раз... не разжимать, это а кольцо может лопнуть. Вот такое жесткое. Так, вот установил одно кольцо. Так, второе, второе компрессионное. Вот здесь вот надписи есть, видно надпись. Здесь вот вид надписи. Вот, так. вот так. видно. Вот вверх надписи наверх А чтобы точнее, вот здесь вот канавка, не канавка. А на самом кольце вот здесь вот, снизу должна быть такая проточка. Вот, так вот она вниз ставится. Или надписями вверх. Устанавливаем аккуратненько. Устанавливаем. Так. Установили кольца. Вот замки Значит, да. Разводим их. Ну, я развожу на 180 градусов. Хотя написано, что э, в книге на 120 градусов. Мне нравится на 180. Вот Верхнее компрессионное кольцо. Тоже вот здесь вот должны быть надписи. Так, вот они, вот они надписи. Вот они, вот они надписи. Вот они. Устанавливаем их вверх. Аккуратненько раздвигаем. Вот. Установил. Теперь беру самодельное свое устройство. Подальше чуть, -чуть отведи. Самодельное свое устройство, которое я сделал из оцинковки. Вот здесь вот немножко края загнул. Вот. Сейчас я его разведу. Чтобы было удобнее, я взял вот такую вот длинную головку И раскрутил. Теперь беру. Моторное масло. Видно масло? Вот. вот это тоже снимаю. Моторное масло. Внутри смазываю. Как сказать, чтобы когда я поршень осаживал, цилиндр, чтобы он легко пошел по этому маслу. Кольца, чтобы не зацепились нечаянно. Так. Одеваем. Одеваем. Одеваем так вот одели. Теперь шуруповертом все это дело стягиваем. Естественно не до безумия тянем, а чтобы обжало только кольца. Так, пробуем. О, туго. Немножко надо приотпустить. Вот, ходит он. То есть э, смазка и из-за того, что не до... безумие затянуто. Вот Теперь, чтобы вот этот вот край вот этих всех, ну я так делаю, я осаживаю небольшим молоточком. Этот молоточек. Видно там? Вот. Как бы делаю поршень и край вот этой вот металлической оправки, так ее, за заподлицо. Так, установил, снимаю, теперь вставляю сюда, снимаю бугель или крышку, как кому нравится, мне нравится слово бугель, снимаем крышку, это четвертого цилиндра я вот тут пометил, вот они метки крышка шатуна четвертого цилиндра ну, естественно и поршень четвертого цилиндра вот, снял так берем берем вкладыши новые вкладыши здесь не ремонтные если сам поршень ремонтного размера то вкладыши не ремонтные так пользуюсь я Обыкновенной бумагой для протирки. Протер и выкинул. Мне это. Очень и очень нравится. То есть, если тряпку, тряпкой протираешь, то масло на ней остается, потом опять начинаешь протирать. И все руки масляные. Вот. Вот она, как сказать, на, на вкладыше Выпуклась для замка который находится на шатуне, устанавливаем его. Естественно, устанавливаем, чтобы здесь стараться, чтобы заподлицо было. То есть край шатуна с краем вкладыша заподлицо протираем. Естественно, смазываем. Естественно, смазываем моторным маслом, чистым маслом смазываем. Все, поршень готов к установке. Готов к установке. Сюда поищи, пошли. Вот сам блок вас 21083, расточенный. Коленвал. Чтобы установить, я подвожу, вот сейчас вот второй и третий цилиндр выведен вверх, чтобы установить этот поршень. Вот сюда, смотри чтобы установить этот поршень сюда. Можно и в нижнем положении засовывать, можно и в верхнем. Но когда на двигателе я в нижнем, здесь... Ну, давайте так попробуем. Значит, смотрю обязательно вот на эту стрелку. Эта стрелка должна быть... Указывает нам направление. Э, ремень ГРМ... Видно мою руку? тут Дальше-то оттяни, чтобы было видно. Вот это ремень... Здесь ремень ГРМ ходит, ходит, то есть передняя часть двигателя. А вот стрелка. Значит, я разворачиваю эту стрелку, разворачиваю эту стрелку в сторону ремня ГРМ, то есть передка двигателя. Не автомобиля передка, а передка двигателя. И теперь аккуратненько опускаю. Ну, ориентируюсь вот по этим вот выемкам, которые в поршнях для клапанов сделаны соседних цилиндров. Ориентируюсь, примерно ровненько ставлю. Вот, беру молоточек. Молоток, не знаю сколько он, грамм, грамм 200, желательно с мягкой ручкой. Опять же, аккуратненько, без сильных ударов, осаживаю, чтобы вот этот вот хомут самодельный ровно лег на плоскость блока цилиндров. И тыльной стороной молотка, то есть ручкой, осаживаю поршень. Как бы не сильно мягко, но и в то же время не с бешеным ударом, чтобы вкладыш вылетел. Все. Вот моя оправка. Кольца вошли прекрасно. Ничто не выскочило, не задралось. Теперь мне только его нужно осадить до конца, чтобы он сел на коленвал, на шейку шатунную. Вот он, сел. Сюда вот так вот зани, покажи. Вот. Вот у меня все четыре. Один, два, видите, три, четыре. Все установлены. Ну вот эти три я уже закрутил. А этот сейчас я буду переворачивать. Покажу вам, как я закручу. Берем. Опа! Ну, нету у меня пока еще специального приспособления для того, чтобы крутить и красиво переворачивать двигатель. Я его не переворачиваю кверх ногами. Вот. переворачиваю до такого состояния вот она нас шейка шейка шатунной коленвала вот шатун который я только что вставлял и сейчас мне нужно одеть сюда крышку Так, крышка вкладыш масло опять беру свою любимую туалетную бумагу Тут как бы отходы беру ее на местном производстве туалетной бумаги. Ну что делаешь? Это лучше, чем тряпками. То же самое, видите, сразу беру свежую бумагу. То есть не одной тряпкой тру, на которую прилегают кусочки грязи, там всякой пыли, а всегда свежая. И рукам приятнее. Тут у меня супруга снимает, и смешно, конечно. Но ничего страшного. Думаю, что много болта, я знаю, как это, когда делаешь, каждый, каждая мелочь, каждый нюанс важен. Вот, установил в крышку шатуна, то есть в бугель, вкладыш и смазываю его маслом. Вот он замок, вот здесь замок с этой стороны. Видно его? Не видно же. Вот так вот, верни сюда. Вот, вот он замок, подальше отодвинь. Вот здесь вот тоже замок То есть замок Вот этот замок, который на бугеле И замок, который на шатуне Что-то темно, темно, тень там, да? Ну ладно Устанавливаем ну, Осталось закрутить только Гайки И ха-ха-ха посмеяться Какие мы молодцы Видео, правда не знаю получилось хорошим или нет но я думаю что понятно смотрите может кому пригодится ставьте лайки вот. лайки они никому не помешают лайки интересное название лайки Жене, смешно конечно но ты давай снимай нормально у меня будет другого оператора нет все сделаешь только смешная жена закрутили но ты это тень-то не делай о надо блин было взять этот так вот. снимаю сейчас принесу тащил надо было раньше принести не принес вовремя ну ладно я думаю давайте еще раз откручу чтобы понятно было что снимаю а то Какая-то темнота темнота друг молодежи а темнота не друг ремонтника ремонтника ну, ремонтнику тем более автомобилей вас нужна светлота вдруг ошибешься вот еще раз показываю вот этот вот замок вот этот вот замок вот он вот он замок он должен быть вот к тому замку вот снимай пониже видно что было не ближе а пониже еще ниже вот вот там замок видно вот беру его и вставляю. Аккуратненько. А что ты? Ударять не хочу, потому что выбил позже вместе с шатуном. Теперь закручиваем по второму кругу. Мы любим делать все по два раза. Зато надежно. Блин, а вот забыл, правильно, неправильно вставил. Еще раз сниму. У меня будет. У меня будет шикарное, смешное видео. По 10 раз одно и то же делаю. Ну что делаешь? Зато, зато надежно. Тут можно уже пропустить, когда монтировать видео. А можно не пропускать. Пусть народ смотрит, веселится. Теперь, закрутив от руки вот эти вот, извиняюсь, болты, Ой, гайки, болты, вот я даю. Гайки. Динамометрическим ключом. Подтягиваю все. До момента. 50 ньютон. Вот тут вот, вот. Покажи вот здесь вот, пожалуйста. Вот. Вот видите, 50 цифр. Вот, вот, вот, вот, Раз, не дошло. Мне надо равномерно тянуть. Раз, вот сюда. покажи. Раз. Это у меня динамометрический ключ. Кто не знает. Раз. Раз. Раз. Вот. Значит, установив вот это все дело, обязательно нужно взять и провернуть коленвал. Попробовать, не закусил ли он. Вот я проворачиваю ключом. Нормально крутится. Новые кольца, новые вкладыши. Шатунные, коренные. Крутится прям, я скажу, очень даже неплохо. очень даже неплохо ну все это установка поршня вместе с шатуном в цилиндр закончена спасибо за внимание ставьте лайки пока пока